горячо приветствую тех кто уже завершил сезон и тех у кого близится к завершению давно не было роликов те, кто в курсе понимают почему и я крайне признателен вам дорогие мои что вы с пониманием относитесь и по-прежнему не отписались от нашего скромного канала сегодня поговорим о самом важном элементе защиты о вашем шлеме и не то как его выбрать а о том как его надо обслуживать учить никого не собираюсь для этого необходимо педагогическое образование просто на пальцах покажу как я обслуживаю свой шлем после закрытия сезона Ну а что еще делать холодными почти зимними вечерами я не стану отрицать что все шлема и бренды делают различные защелки и разбирать их и чистить это на ваш страх и риск. Желательно немного подготовить поверхность, где будет происходить разборка. Хотя бы и газетку, чтобы пылью не поцарапать супер лакокрасочное покрытие. Включить любимый трек и наслаждаться разборкой и чисткой своего ненаглядного. В моем случае шлем Shoei XR1100. Эта модель закончила свое существование в 2014 году, когда ему на смену вышел его обновленная версия NXR. По качеству данного шлема нареканий нет совсем. На момент записи этому шлему уже 8 лет. Приобретен он был в августе 2013 года. Да-да-да. Да, менять шлем рекомендуется каждые 5 лет, и я об этом тоже всем говорю, но пока он не разваливается и функционирует так, как должен. У меня было несколько шлемов до этого, были и китайцы модуляры, которые скрипели уже через пару недель, был и HGC, HGC я его называю, открытый шлем который с лаком стал облазить после двух дождей. Ничего не могу сказать о качестве какого-то конкретного бренда, но мой выбор пал на шоя. Я заплатил цену двух с половиной среднестатистических шлемов и уже 8 лет не меняю. На тот момент этот шлем стоил 1025, когда можно было купить бюджетные решения от семи тысяч рублей. Можно, конечно, было купить тысяч за 10 и менять каждый год, но сказывается не только качество защиты, но и крайне продолжительный комфорт дальних поездок и безотказность всех механизмов и креплений. Также подкупает наличие запчастей на эти шлема. Сломалось крепление в магазине, но есть наличие. Этот шлем разбирался порядка пяти раз точно. Как вы здесь можете видеть, что все замки и фиксаторы в рабочем состоянии. За все время менялись только визор и пенлок. Этого аргумента, думаю, вполне достаточно, чтобы не распыляться жаркими возгласами о качестве. Заодно дам вам на обзор свое решение о креплении экшн-камеры. Крепление я осуществил с помощью липучек и платформ с Алиэкспресса. Ссылки, если найду, будут в описании. Но заказывал очень давно. Самое важное в креплении с камерами на резьбе, это переходник с Г-прошной системы на резьбу. Ездил с камерой до 200 км в час точно. За 5-6 лет ни разу не переклеивал. Поначалу использовал страховочные тросики в случае, если крепление отклеится, чтобы камеру не потерять окончательно. Ну, закончу вещать об этом пенсионеры и продолжим его разбирать. Я всегда начинаю с подкладки на кнопках. В вашем шлеме, возможно, другие крепежи. Отщелкиваю и вытаскиваю. Вынимаю дефлектор подбородка, он сидит в щелях между пластиком и демпфирующим слоем. Для простоты и понимания буду называть его пенопластом. Хотя можно было начать с визора. Тут просто следите за руками, если у вас такого плана шлем. На шое и прочих качественных шлемах визор снимается упруго, но не сложно. И пацаны, рекомендую вам по-братски. Не трогайте, не лапайте, не протирайте тряпкой пинлок. Замацайте, придется покупать новый. Далее снимаю оголовье. Тут ничего сложного. Все в местах спецкреплений. Сломать их надо постараться. Как говорил ранее, этот шлем разбирал несколько раз. И все отчетливо работает с характерными упругими щелчками. Далее расстегиваю ремешок. Я вообще редко, когда его расстегиваю полностью. Ближе к концу видео я покажу, как я одеваю шлем, не разъединяя хлястик. Далее приступаем к самому интересному. Но мало кто это делает. Разбирать будем все крепления. Но чтобы к ним подобраться, необходимо найти какую-нибудь ковырялку. Я использую плотное дерево для маникюра. Так называемые апельсиновые палочки. Спер уинны. Они мягкие и ими сложно сломать пластик, если переусердствовать. Приоткрывая заслонки, проще их подцепить. Поддеваю палочками и немного приподнимаю подвижную крышку вентиляции до характерного щелчка, но не хруста. Повторяю с передними все ту же манипуляцию. Уверен, как посмотрите это видео, будет более понятно, как устроены эти заслонки и не так страшно будет их разбирать. Кстати, на ШОЭ эти заслонки можно приобрести, в крайнем случае заказать необходимого заводского цвета. Сняв все заглушки или крышки, кому как нравится, напишите в комментариях, как лучше. Приступаем к откручиванию лючков. Беру подходящую отвертку, и откручиваю саморез из тела скорлупы шлема. Нашел на кухне баночку из-под меда, чтобы не растерять все мелкие винтики по всему помещению. С другой стороны держится на двухстороннем скотче. Задние бомболюки крепятся таким же образом. Считаю максимально правильное крепление, чтобы не ослаблять плотность скорлупы шлема лишними отверстиями. Поддеваю маленькой отверткой и роняю на пол. Приступаю к креплению визора. Кстати, уже который год подряд хочу купить себе винт, который слезался за несколько разборок, но все никак. Но к нему я вернусь позже. Откручу с другой стороны, чтобы не отнимать ваше время. Винты все в баночку. Крепление визора уже в руках. Почистить от пыли и смазать, но это потом. Снимаю изрядно грязные гипоаллергенные чехольчики с ремешков. Там удерживающая кнопка. Сами ремешки достаточно грязные, их тоже постараюсь отмыть. Это то, как рекомендует мыть производитель. Снять все снимаемое и постирать. Не стоит всю внутрянку стирать в машинке. Ну, кроме случаев, если есть желание ее выкинуть через пару таких стирок. Хотя, как хотите. Сейчас будет сотня комментаторов, мол, три раза стирал, все ок. Дело хозяйское. Я буду стирать вручную, руки не обломятся. Тем более, там не тереть руками, а замочить и прополоскать. Просто теплая вода, немного порошка, пожмакать. Оставлю на 20-30 минут. Пойду далее разбираю шлем. По воде уже видно, что не зря затеял большую стирку. Почти полностью разобрал шлем. Так и не терпится с него снять всю пыль и протереть. У меня еще не снята передняя, забрала воздуха. Так сказать, мой инерционный надув. Когда едешь 200, то кислорода надо все больше. Там у меня уже есть дефект с первой разборки. И помнится, одно крепление уже повредил. Но шлем продолжает служить. Не повторяйте моих ошибок, вскрывать заслуживание. Только в открытом состоянии Аккуратно поддеваю отверткой до характерного щелчка Откручиваю крепежные саморезы И удивляюсь, чем приходилось дышать Началось самое приятное То, ради чего все затевалось Протирка самого драгоценного От дорожной пыли и выхлопных газов На поверхность наношу нерекламную пену Далее простые движения Протираю не только там, где видно Но и под резинками, и в отверстиях И под уплотнителями Беру старую зубную щетку, развожу мыльный раствор и вымываю все заслонки и люки от этой гари. В этой емкости пытаюсь отмыть и ремешки шлема. Они на заклепках в скорлупе шлема и снять их можно, но один раз. Я не стал экспериментировать. Щеткой и мыльным раствором оттираю ремешки. Показателем эффективности станет потемневшая вода. Также щеткой пробегусь по несъемному текстилю. Не буду до нуля разбирать шлем, потому как пенопласт снять можно, но он из двух составных частей, но проклеен поверх этим материалом. Чтобы не нарушать, помучаюсь щеткой. Заглянул Кенни в косметичку и спер у нее еще пару ништяков. Ватных дисков, прихватив палочки. Ими очень подручно вычищать канавки от грязи. Пока не заглянешь и подумать не можешь, что там такая грязь и чем приходится дышать в дороге, если еще это и не чистить. Складываю палочку пополам и вычищаю колодцы охлаждения, думаю без комментариев. Вернувшись к тазику, вылил воду, снова удивляюсь мутности воды, набираю воду, прохладнее той, в которую замачивал, прополоскал, выжил как смог и на прищепке. Шлем тоже ставлю на просушку на балконе, уже тепло. На самом деле снимал весь ролик в начале апреля, а выкладываю в декабре. Хотя в идеале это делать в конце сезона. Это как с мотоциклом, ставить чистым на хранение. Приступаем к мойку кронштейна визора, разбираем все, что можно разобрать. Но перед этим тщательно изучаем, чтобы понимать, как потом все это дело собрать. Отмываю с помощью щетки и мыльного раствора, насухо протираю салфеткой от всех отложений заводского силикона и дорожной пыли. Все должно быть чисто и приступаю к сборке. В идеале делать по очереди, чтобы не париться, как это собрать. Сначала левое, потом правое крепление. На втором креплении наблюдаю похожие загрязнения, с ними буду бороться тем же способом. Очищенную деталь кидаю в чистую воду, наблюдаю разницу в цвете воды и вижу осадок. Шлем должен стать грамм на 15-20 легче. Та ерунда, скажут многие. Думаю, это скажут те, кто не сравнивал дешевый шлем с весом под 2 кг и хороший шлем до 1,6 кг. Я, конечно, утрирую, но хочется верить, что не только одной частотой будет приятнее, но и вес грязи будет скинут. Приступаю к сборке крепления визора. Для этого нужен густой силикон. Это не реклама, мы просто покупаем этот бренд у официального поставщика. На зубную палочку наношу немного геля силикона и пытаюсь нанести на все соприкасающиеся элементы в местах соединений. Много мазать не рекомендую, любая смазка это хорошо, но надо понимать, что на смазку налипает пыль. Закручиваю винты. проверяю. Бинго! Один готов. Со вторым проделываю ту же манипуляцию. Поскольку они немного отличаются, тоже включу его в видео. На одном из них, на левом, есть блокиратор и приоткрыватель визора, который я показывал в начале. Собрать все это дело воедино, проверяю на смазанность деталей. Должно шевелиться легко и непринужденно. После сборки я вставляю пружины фиксации замка визора. Главное их не растерять. Думаю, те, кто хоть раз руками пытался что-то собирать и имел дело с пружинами, знает. Как при сжатии они случайно вылетают и потом их ищи по всей комнате. Кстати, кто не хочет заморачиваться с чисткой и мойкой этих деталей, если визор открывается уже не так плавно и с хрустом, эти крепления можно купить. Например, эти два крепежа на мой старый шлем на конец 2021 года стоят порядка 25 евро. Как можно наблюдать, я не обливаю маской, а только в местах скольжения. Пластик в принципе хорошо скользит по пластику, можете и не смазывать. Но мне не лень смыть силикон с пылью, поэтому я это делаю именно так. Проверяю все элементы и смазку на местах соединений, приступаю к сборке уже высохшего шлема. Но как всегда, не купив новый винт, буду собирать на старом, прикручиваю все на место. Да, кстати, такое впечатление, что винт выполнен из титана. Он крайне легкий и очень крепкий, но слезать шлицы я на нем все же умудрился. На самом деле я не знаю, что за двух сторон скотч используется на лючке Шоя, но после первой мойки он все еще липнет. Слышите? Винт с одной стороны, а с другой стороны все та же липкая основа. Смазываю все подвижные части на лючках и в открытом виде их защелкиваю. О, какой приятный четкий щелчок! С правой стороны липкий слой, все также в действии. Повторно покажу где и как смазал и как защелкнуть. Вблизи отчетливо видно где конусный замок для усиков крепления. Разворачиваю шлем, теперь бы подобрать правильный люк, потому что они отличаются, есть правые и левые. Ну в моем случае спустя годы и несколько разборок все закручивается и собирается И это не может не радовать Как можно наблюдать, что хватает одного прижатия и лючки приклеиваются к липкой основе и уже не пытаются слететь на пол Что-то не подумал, надо было смазать до того, как прикрутил Смазываю направляйки Щелчок, работоспособность Ну и так далее, главное не перепутать вниз и вверх а то с дурью можно пытаться вставить не туда и сломать крепление. Тогда точно придется бежать в магазин. Проверяю работоспособность и приступаю к переднему обогатителю пилотного кислорода. Я смазываю на свое усмотрение. С завода не уверен, что смазка идет. Скорее всего нет, потому что вся пыль оседает на смазке. Да-да-да, жду торжественные награды мне венка тупицы в комментариях. Но пока ты пишешь комментарий, я уже собрал полушлема. Вот с передней заслонкой у меня лажа, там сломано крепление одно из трех, но даже на двух все держится и продувает бороду. И самое главное не свистит, как без лючка. Итак, я собрал все крепления, пришло время ставить визор, новенький, только из пакета. Смазываю силиконом, который кстати есть в новых шлемах, в маленьких флакончиках, но у меня он закончился за столько-то лет. наслаждаемся как легко одеть на шлем визор в два щелчка и вот для чего нужен этот замок первое положение он отодвигает визор от шлема что дает ему микровентиляцию из-под стекла второе положение придвигает плотнее и третье положение визор закрыт на замок даже при большой скорости он не откроется внутри шлема можно прочесть бренд модель дату изготовления серийный номер и кто проинспектировал шлем ну типа отдел качества на самом деле, я не знаю, зачем я нацепил визор, мне еще внутрянку всю снарядить. Приступим. Я даже не уверен, что тут нужно что-то комментировать. Как мне кажется, тут все предельно понятно. Пару слов о том, как правильно пользоваться Double D или ремнем на кольцах. Это самая надежная фиксация шлема на голове. Продеваем через два кольца и возвращаем в одно. Ничего сложного. При правильной застежке ничего не расстегивается. А если потянуть за красную чеку, то ремень можно освободить без усилий. И расстегивать не обязательно вытаскивая из колец. У меня размер L. И это примерно 58-59. Ну а теперь покажу, как я его одеваю. Я расстегиваю полностью, не снимая ремень с колец, и Думаю, если непонятно, посмотрите при повторе. Разъединяю кольца с ремешками только когда стираю шлем. В других случаях вешаю на руль, на клипоны, на зеркало, на вешалку, и все за ремешок. Также на локоть, когда заходишь в какой-нибудь гипермаркет. А теперь вкратце покажу, как одеть визор на большинстве шлемов шоя. У них крепления разные. И это несколько устарело. Но принцип один. Направляем одну и другую сторону, защелкиваем и вниз. Визор закрыли. Все. Немного о замке вблизи. На этом все. У микрофона вещал Патрик. Кто увидел эту надпись, мега красавчик, напишите это кодовое слово. Я посмотрю, сколько среди нашего комьюнити тех, кто смотрит ролик полностью. Тебе отдельный респект и хорошего вечера. Скоро услышимся. Пока.